Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тачи, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами, мы с вами разберем глаголы пор и пара. В них почему-то очень много кто путается, но вы после просмотра этого видео путаться в них не будете. Поэтому давайте начнем. Начнем мы с предлога пара. Разберем все его значения. Глагол пара может переводиться как цель, если вы объясняете какое-то действие, например, учусь для того, чтобы работать, учусь для того, чтобы найти отличную работу, вот это пара, да, либо еще это получатель, да, то есть для кого-то, парами, парами мадры да, для моей мамы, да, то есть для кого-то. И еще это мнение, например, для меня это не важно, парами, Пара менее что-нибудь, что для меня это не важно. То есть для выражения мнения, да. Пара ты для тебя, ну как бы мнение. Направление. То есть с помощью предлога пара мы определяем конечный пункт движения. Например, ой сальго пара Россия. Сегодня еду в Россию, да. И дедлайн. То есть пара обозначает конкретный срок когда что-то может быть сделано, например. Пара маняна на завтра, пара ой, на сегодня, да? И также еще пара используется для конкретной группы, то есть, когда вы хотите описать что-то, какой-то типичный признак для одной группы, например, пара ховен, да, для молодого человека, он такой-то, да, например. И еще конечный пункт движения, когда вы указываете маршрут или место, куда вы направляетесь, например, Парадон де да куда ты идешь? Да, куда ты идешь? И, и еще временной период, например, э, мы едем в Испанию на три месяца. Да, бамуша испания, пара И также пара используется для указания места, например, пара я, туда, пара кей, да, пара кей, да, пара ка, сюда. В общем, и теперь разберем предлог пор, у него поменьше значений, предлог пор. Временной промежуток, когда вы знаете определенное количество времени, да, ну, вернее, называете определенное количество времени. Например, это как по-русски в течение, например, будет травахар да, я буду работать в течение пяти часов. Причина, например, почему что-то произошло, да, там, поругать Рабаху из-за работы, отношения, то есть, когда вы выражаете свои эмоции по отношению к человеку или объекту, это пор. Например, порты из-за тебя там, да? Поркей, um, почему? Замена. Если вы говорите, сколько вы заплатили за что-то, да, или договорились об обмене, например, погрей бенте в рож по рестабилсиде, да, я заплатил 20 евро за это платье. И я тебе даю что-то там, да. Я например, я тебе дают это, а ты мне в обмен что-то там, да. Вот. если вы указываете, если вы описываете, как вы передвигаетесь, да, каким способом или общаетесь, например, по uh, рельмобиль, по телефону, по Испании, по Испании, да, и, например, также замена, если происходит обмен какого-то либо объекта на другой, например, так как ты заболел, я могу работать, могу за тебя поработать, да, Como estás? Manu, yo puedo trabajar por ti. Для тебя из за тебя, как бы заменить тебя, да? Вот, поэтому пересматривайте это еще раз видео, чтобы запомнить разницу между пор и пара. А в следующем видео мы с вами разберем некоторые устойчивые выражениями ⁇ спор и пара. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте заходить на мою страничку, где вы найдете языковую школу по испанскому языку, и много полезной, бесплатной информации. И не забывайте заходить на мой инстаграм.